Приехали рановато, но ничего. Вот пакетик порвался, тут сидит. Кто знает, давайте, девчонки, свои места. так а, не знаю. Да, ага, погибаемся. Я... Что это не снимается? Вот так можно делать. Хочешь еще пожать? Это было когда вторая танцевальная программа. Да. Из мальвина, поскажи. Дай мне пуз. Что ты меня снял? Не надо меня снимать, они не Привет. Привет. Привет. Класс мы с ними. У нас с тобой одинаковые чемоданы, как у двух сестер. Сейчас мы находимся около самого старого, э, главного вокзала города, который был построен еще в конце прошлого года. Цепенька из как что называется. И является сейчас по популярности среди всех городов России он занимает, ну, с разным там разбросом, либо третье, либо четвертое место. То есть, больше всего туристов приезжает именно в наш город. И вы увидите, что это не случайно. Потому что он очень чистый, много красивых зданий, причем вот такое огромное количество, что просто ну, невообразимо, откуда столько в таком же городе появилось таких красивых домов. Вот. И они все достаточно в достаточно хорошем состоянии, то есть после хорошего умолка. <соединясь> хорошо. Вот вас такой номер? девятый. Вот прямо напротив. Вот, <соединясь> напротив <станды. соединясь> <Дожди. соединясь> <Подержи>, пожалуйста, <соединясь> на Да, здесь два. Да. мальчик, да? А вот отсюда берем, кровать. Вы тут двое, он только, надете? Да, Да. Ладно, ну, вот отсюда заберем как раз. Вот Ой, Ой, Ой. Ты хочешь да, Вот вообще все равно, знаешь, что ты одинаково все. Вот там вот, наверное, или там, или там. Я тебе расскажу, это я заберу, ладно? Так. Куда пойдете так. на экскурсию, куда вещи администратору Куда вещи? Куда вещи? Это мушка. в 2015 году сделано Я буду по тебе скучать, брат! <реклама> пока, пока. Пока. Большая А вот Я снимаю! снимаю. А, у меня просто руки так. замерзли, поэтому... А, Офигеть! Там фикс прайс называется Нур-маркетом! А, да? За 45 рублей! А, не... YouTube, а? Ума. Ума. Привет, Ютуб! А да. Здравствуйте, Ютубчик! Да. Нет. Супчик ютуб. А, молодо, молодо. Заходите. Ну, Нам туалет надо со снять. Как туалеты выглядит? Ой. Ой. Ты что, прям так, да? На даром все Ну заходи, я буду снимать. А. У И... Вот, а, это мамонта зубы, да, вот один зуб, вон корни, видите, корни зуба, это поверхность, вот, которую он перетирал. Да, ну в принципе, Иду. и хобот, да, и mm -hmm. два белья В седьмом веке она не спасалась, примерно, хотя бы, знаете? в Восемнадцатом веке, да? да. А, минус десять сколько было? Минус десять. В седьмом веке Коран стал не посылаться. Это были шестьсот какие-то годы, да? В 7 седьмом веке это шестьсот шестьсот. Шрифт удобен для чтения вообще, что для вас? Очень. Очень, Читали бы и читали. Нет, гласные выносятся над строкой или под строкой. Три гласные это А и У. Букву И выносит черточка снизу. Вот эта вот черточка, это буква И в арабском языке. А черточка сверху это буква А. То есть можно даже не рисовать. Сверху чертну и буква А получилась. И запятая в верхней строке, здесь вот есть, вот там вот их несколько, это буква У с хвостиком. Запомнили, да? Кружочек означает, что дальше звука нет, нужно прерывать. сура ⁇ это глава, а яд ⁇ это маленькая, это коротенькое стихотворение. И вот мы с вами разобрали гласные вроде как, да? Как вы думаете, есть точки в этом тексте? Есть. Где? Нет. Не знаю, а вот эти вот там точечки. <Съ�ки> <teams humming> Которые? <discs> Которые точечки? Где цветочек нарисован, там точка. Где цветочек нарисован, там точка. В этом месте чтец, кто читает Коран, может остановиться. В другом месте, где там ну, захочется, он не может остановиться. Если вдруг ему не хватает дыхания, <beliefs> ему нужно заранее <Power>. <nose> подумать об этом. И взять достаточно воздуха на предыдущем цветке. مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين إهدينا السرّاط المستقيم سرّاط ال Так, вот, читается, вы уже наверное слышали, как читают Коран «Человек в стеклянном кабинете в пайе. Видели? Да, да, да. Сколько раз нужно с мусульманом молиться? Пять. Пять раз. Мы сейчас купили шетончики. И будем ехать в метро. Да. <laughs>